Российские бомбардировщики Су-25 в середине декабря 2017 года шли на боевое задание в районе реки Ефрат в Сирии. Целью была колонна террористов. В этот момент в небе появился американский истребитель F-22 Raptor, который сымитировал атаку на российские самолеты. Раптор мешал э, выполнять нашу боевую задачу, ходил рядом. Соответственно, отвлекал. Неизвестно, чем это могло закончиться, но на помощь су 25 пришел наш Су-35. Раптор отступил. Подобные этому инциденты между самолетами стран НАТО и России происходят в последнее время очень уж часто. По данным Минобороны, за ту же декабрьскую неделю произошло более 10 опасных сближений, но не все они получали огласку. Я думаю, у них в самолюбии есть какой то хотя бы элементарное ну и, наверное, решили э, попробовать э, наших пилотов на прочность. Но я бы им не рекомендовал это делать. С нашими пилотами э, им лучше не связываться. Американский генерал Джеффри Харриган, командующий ВВС США на Ближнем Востоке, открыто заявлял, что не признает никаких зон деэскалации. Их самолеты летают там, где считают нужным – от прямых столкновений спасает только горячая линия между Пентагоном и Минобороны России. Если нам что-то не нравится, мы звоним, стараемся устранить конфликт. Вы когда-нибудь кричите в эту трубку? Иногда. А в конце декабря стало известно, что Пентагон собирается нанять частных инструкторов для отработки имитации воздушных боев. Судя по всему, пока отгонять оппонента в воздухе так же, как наши, американцы не умеют. И теперь пилотов ВВС США... США хотят обучить действовать в небе так же, как русские. Первыми обучения пройдут пилоты 764-й специальной вспомогательной эскадрильи ВВС США в Европе. Нетрудно догадаться, что инструкторов теперь ищут среди бывших военных пилотов из России. На самом деле такие попытки уже были. В 90-х годах Пентагон купил на Украине российский самолет Су-27, и его активно использовали для тренировки на территории США. Недавно эта машина разбилась при попытке повторить наши фигуры высшего пилотажа. Погибшего летчика Эрика Шульца в России знают. Магомед Толбоев не советовал ему повторять то, что делают наши пилоты. В частности, фигуру колокол. Он спрашивал, как вы делаете колокол? Мы делаем колокол. Скорость 650, 600 км в час. Вам нельзя терять ни доли секунды. Наверное, он 72 градуса упустил и на спину упал. Все это очень серьезно. Авиация вышла на первый план в мировой политике. Инциденты в воздухе показывают, кто может одержать победу в случае реального столкновения. Боевые самолеты ⁇ это не просто военный престиж. Это самые современные и дорогие технологии. Главное оружие настоящего и будущего. Именно авиация стала уже аргументом в политике. Но что происходит? Как развернутся мировые отношения, если выяснится, что русские самолеты доминируют там, где хозяевами себя считали американцы? И можно ли считать случайным тот факт, что количество инцидентов растет год от года? Может ли это быть проверкой или подготовкой к войне будущего? Пилоты российских ВКС в последние месяцы не раз шокировали весь мир невероятными трюками. Кажется для них это все просто повседневная работа. Ничего особенного. Вот, например, пилот Су-30 заглядывает внутрь транспортника. В соцсетях США и Европы это видео вызвало шквал эмоций. Пользователи не скрывают восхищения. Это противоречит всем нормам безопасности, но я не могу перестать это смотреть и абсолютно точно обожаю этого пилота. Огромная любовь и уважение к российским самолетам и пилотам. Вау! Просто вау! Какая невероятная команда! Невероятные ВВС! Обожаю моих российских братьев! Эти самолеты могут летать на запредельных углах атаки и на скоростях в диапазоне от максимальной до нуля. Что такое господство в воздухе? Ведь еще недавно они смело бомбили Ирак, Ливию и Сирию. Почему пилоты НАТО стали чувствовать себя неуютно в небе? Наши вероятные друзья идут где-то на полшага вперед, но потом мы создаем нечто в ответ, которое превосходит значительно. Эксперты заметили, что в ходе недавних совместных учений США и Южной Кореи, где отрабатывали вторжение в Корею Северную, были задействованы сотни самолетов. Но среди них ни одного американского бомбардировщика. Почему? Ведь без авиации никакого штурма не выйдет. Возможно, ответ очень прост. Опасно. У Пхеньяна есть войска ПВО. Ведь они всему миру говорят, что мы невидимы, мы незаметны. Но оказывается, это в разных диапазонах частот локации, они оказываются доступны, особенно в метровом диапазоне. С начала 2018 года Россия и США взаимно усложняют полеты по договору «Открытое небо». Уникальная программа времен 90-х позволяла наблюдать друг за другом. Теперь делать это станет труднее. Сократится число аэродромов, доступных наблюдателям. Они пытаются нас как бы прощупать, что мы можем, возможности. Как поделено небо в мире? Где и кому летать, разрешается. Эксклюзивное расследование нашей программы. Что происходит на борту в тот момент, когда истребитель идет на перехват? Мы подходим очень близко. Для того, чтобы убедиться визуально, видит ли летчик нас, если он вдруг не имеет контакта радиосигнала. И вот я говорю, если у него аварийная обстановка, он нас предупредит, что у него что-то не то. Экспедиция российских вертолетов на Южный полюс, которая шокировала западных партнеров. Два наших вертолета Ми-8 произвели посадку в точке Южного полюса. Выйдет связь с американцами. Когда мы сказали "Здравствуйте, коллеги, мы два вертолета из России, просим условия посадки на Южном полюсе", они спросили "Кто кто? Из России два вертолета, одну минуточку". И ушли э, со связи, и больше не выходили на связь. Они были в шоке, они в недумении были. И впервые на телевидении уникальный эксперимент. Мы посадили за штурвал пилота-инструктора НАТО и российского летчика. Кто окажется круче лицом к лицу? Да, есть вещи, в которых мы являемся признанными мастерами, но у нас также есть слабые стороны, которые мы должны улучшить. Нельзя сказать конкретно, что такое хороший пилот. Нет такого понятия. Русские летчики, которые совершили невозможное. Эксклюзивные подробности из первых уст. Как выжить при разгерметизации на высоте 20 километров. Не, крепкая привязка к креску. Позволил мне бронезаголовник и фонарь. Этой коробкой упереться и вылезти в ней, освободив дыхание. Неизвестные подробности подвига последнего вице-президента СССР. Как Александр Рудской выжил сначала при попадании ракеты в его самолет, а потом в пакистанском плену. Первая ракета вошла в левый двигатель. Ну и левый двигатель обогнал самолет. Я катапультируюсь, самолет как бы обгоняет и я вижу, как вторая ракета входит в самолет, и от самолета остаются одни лоскуты. Зачем летчик Виктор Пугачев придумал элемент высшего пилотажа, который до сих пор на боевых самолетах не могут повторить натовские пилоты? И как может пригодиться в бою Кобра Пугачева? Дабы, значит, не уступать мигам, ну да, это нормально совершенно. Ну и, и, и вообще найти что-нибудь такое, чтобы могло быть, значит, украшением и комплекса такового, и демонстрации значит, лучших характеристик самолета. Сегодня в нашей программе только эксклюзивные подробности самых невероятных операций в небе. Откровенное интервью участников событий. Кто победит в воздушном бою, который может изменить все? По данным Минобороны России, каждую неделю между самолетами России и НАТО происходит порядка десяти и более инцидентов. Речь идет об опасных сближениях и перехватах в воздухе. Американские СМИ сообщают об обеспокоенности Пентагона, тревоге и чувстве опасности, которые испытывают пилоты во время таких столкновений. Происходит сближение в воздухе, как правило, по одному и тому же сценарию. НАТОвские истребители и разведчики то и дело подходят к нашим границам, и тут неожиданно их встречают русские боевые самолеты. Наши пилоты выполняют стандартные пилотажные фигуры, а потом Пентагон называет эти маневры опасными и даже не профессиональными. RC-135 действовал в международном воздушном пространстве и ни на каком этапе не вторгался в российскую территорию. И тут российский самолет Су-27 перехватывает наш самолет в небезопасной манере, присущей только русским. Это называется бочкой, чем изрядно напугали наших пилотов. Мы считаем, что такие небезопасные и непрофессиональные перехваты в воздухе потенциально опасны. Вот, например, съемка из кабины американского разведчика. Российский Су-27 подходит достаточно близко чтобы курсирующий вдоль нашей границы экипаж мог хорошо разглядеть ракеты, которыми он может быть спит, если зайдет слишком далеко. Если он, допустим, на нашу территорию зашел, мы даже имеем право сбивать его. Вот если он, допустим, где-то на нейтральных водах, то мы обязательно должны показать ему, что... И, извини, дорогой, но ты... Допустим, приблизился к территории, допустим, там, какого-то государства. Удивительно, но даже американские пользователи интернета в восторге от мастерства русских пилотов. Вот что они пишут в комментариях под этим видео. Су-35 можно нацеливать как ружье. Он может сбрасывать скорость быстрее, чем кто-либо еще. А когда он выполняет маневры, из пилотов противника дух просто вышивает. А как же здорово это выглядит! Я сам американец, служил в МС США на борту авианоса Карл Винсон с 83 по 87. Моей первой любовью в авиации стал F-14 Tomcat. Но сейчас я убежден, что в России выпускают самый лучший истребитель в мире. Возможно, Пентагон беспокоится об имидже своей авиации и в срочном порядке решил поправить дело. Иначе трудно объяснить недавнее появление в сети вот этого явно постановочного видеоролика. Давайте обратим внимание на детали. Вот командир 493-й истребительной эскадрильи Коди Блейк по тревоге бежит на экстренный вылет. Понятно, что съемка с нескольких камер готовилась заранее, и на этих кадрах всего лишь имитация воздушной тревоги. Тревога, потому что над Балтикой летят два российских самолета Су-30. Коди Блейк на своем F-15 Игл сейчас будет их перехватывать. Что происходит в небе, чуть позже рассказывает сам Коди Блейк. Перехваты — это обычная задача для балтийских самолетов. Они не ежедневно случаются, но это довольно банальная вещь и всегда выполняется профессионально и безопасно. На сегодняшний день 493 отряд истребителей совершил порядка 30 перехватов, и все профессионально и безопасно прошли. А теперь посмотрите внимательно на кадры, которые продемонстрировали американские пилоты. F-15 приблизился к нашим Су-30, и российский пилот мгновенно перестраивается, оказавшись в хвосте у американца. Более того, обратите внимание на жест — покачивание крыльями. Это понятно без слов. Демонстрация оружия. А нахождение в хвосте у потенциального противника — стандартная фигура превосходства. У специалистов возникают вопросы, кто кого на самом деле перехватил. Наши пилоты уверены, не то что к Су-30, даже к более старой модели Су-27 в реальном бою американскому F-15 не стоит даже пытаться приближаться. В этой ситуации пытаться ложь выдать за правду, это вот как обычная, обычный менталитет сегодня американцев. Он и сегодня такой. Мы же видим, вот и с точки зрения, я не политик, но это же мы наблюдаем практически через неделю, через день, как только какие-то события происходят в мире, так обязательно американцы выдают ложь за правду. И, и с такой уверенностью ее преподносят, что э, мы все поражаемся. Операция БКС России в Сирии многому научила наших пилотов. По оценкам экспертов, до 84% летных экипажей страны получили уникальный боевой опыт. Бывший главком ВВС Владимир Михайлов говорит, что в его годы службы о таком налете пилоты могли только мечтать. Болден, Сережа мой курсант по Брисалевку учить, показывает чудеса на Т-50, на Су-35 и не только он. Да и рядовые летчики показывают эти чудеса. Самолеты очень маневренные. И вот освоение высшего пилотажа – это просто ну, как бы уровень подготовки летчика. Вот если бы летчик не умел хорошо пилотировать, высшие фигуры э, выполнять, он бы разведчика вот таким путем американского над Черным морем не отогнал. Он наверняка сделал такой маневр, который их не только удивил, но и напугал. Потому что следующий маневр, они подумали, еще ближе развернулись и потекали. Инцидент, о котором упоминает Владимир Сергеевич, произошел над водами Черного моря. 25 ноября 2017 года американский самолет-разведчик «Посейдон» проводил радиолокационную разведку в непосредственной близости от российских территориальных вод. На перехват поднялся Су-30. Эти самолеты продаются во многие страны мира. И эти страны проводят учения с американцами, с, с, с натовскими самолетами. И это признано во всем мире, что наши самолеты их на голову а, превосходят. И какие бы, какие бы они не создавали себе а, преимущества конкурентные при проведении этих учений, а тем не менее результат все равно один и тот же. Наш самолет оттеснил американские в небе и вернулся на базу. Но после этого Пентагон выпустил очередное заявление. Перехват назвали небезопасным. Оказывается, наш пилот выполнил маневр над крылом американского разведчика, пустив выхлопные газы в его двигатель. Тому не оставалось ничего, кроме как экстренно сменить курс. У нас, допустим, отработан выработан там определенные команды на, на будь это истребитель там, или там, вертолетчик, который показывает, допустим, ну, показывает всем своим. Ну, при, при выполнении полета, при выполнении полетного задания различными этими манипуляциями, что, допустим, или отверни туда, или, допустим, он может тебя, может даже принудить выполнить посадку на своей территории. Вот, и, или, допустим, показать ему, помахать крыльями, что извини, ты здесь, здесь ну, запретная зона, сюда уже дальше нельзя. Но что все-таки первично на самом деле? Совершенный самолет или подготовка экипажей? Смотрите далее в нашей программе. Полет туда показался летчикам легкой прогулкой по сравнению с дорогой обратно. Как они выжили в буре над проливом Дрейка? 180 км в час дует ветер в нос. Навстречу, наша скорость была 20 км в час. А топливо осталось на 30 минут. Это была безвыходная ситуация. Как Александр Рудской выжил в афганском плену в самый разгар войны? И почему не держит зла на тех, кто хотел его убить? Это было на территории Пакистана э, с споровано. Первая ракета вошла в левый двигатель. Ну и левый двигатель обогнал самолет. Я это видел. Откровение бывшего главкома ВВС России. Летчи, который создал пилотажную группу Русские Витязи и руководил авиацией в тяжелые для нее годы. Когда мы Ефимову показывали этих русских Витези, готовясь к показу генеральному секретарю Горбачеву, технику авиационной на Кубинке. Он был так удивлен, что мы за месяц подготовили рум на Су-27-х. Что скажет о маневрах российских истребителей в Сирии? Человек, который придумал знаменитую фигуру «Кобра» – эксклюзив нашей программы. Замечательно показано несколько маневров, когда атакующий самолет очень быстро захватывал выгодное положение для пуска ракет. Откровенное признание асов наших и НАТОвских. Какие самолеты лучше? Что делает и чувствует в кабине истребителя-пилот, когда идет на перехват или атакует противника? Почему суперсовременные «Рапторы» не любят встречаться в небе с Су-35-ми? Впервые на телевидении полный рассказ от первого лица капитан экипажа, ставшего легендой. Как они сумели угнать самолет прямо из-под носа вооруженных до зубов маджахедов? Мне скорость 280 надо где-то. Впереди колючая проволока, разбитые самолеты Ан-12, Ан-26. Рвы, каналы, брустеры какие-то. И противотанковое минное поле, которое наши солдаты остались. Уникальные свидетельства лучших летчиков страны. Что их заставило идти на риск? И почему до сих пор многие подвиги под грифом секретно? Не пропустите! Продолжение через минуту. Эта уникальная ситуация произошла в 1996 году и стала прецедентом в истории авиации. Наш экипаж транспортного самолета Ил-76 попал в плен к маджахедам в Южном Афганистане. Они провели в плену 368 дней и в какой-то момент поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Год и 13 дней, конечно, они имели много событий. И прежде всего надежда была, что нами заинтересуются, вспомнят о нас и нас вытащит дипломатическим путем. Ну, время шло. Пару раз приехала делегация в э, Министерство иностранных дел, врачей привозили. Мы впервые рассказываем эту историю без купюр. Что случилось с Ил-76 в Кандагаре? Как он оказался в плену у талибов? Как все было на самом деле? Самолет направлялся в северный Афганистан, вез туда груз с оружием и был перехвачен истребителями маджахедов. И за 21 год, значит, никто меня не спросил, как это дело было. Хотя везде, по всей стране я же всем интересно. А мои коллеги, вот, тюменские, вместо того, же спросить, вот разные вот сплетни, лица там... Клиенту разные распространяют Владимир Шарпатов тот самый пилот Который сумел сбежать из плена на своем самолете Это было опасное время Полеты в горячие точки Сьерра-Леоны Джида, Албания Везде шла гражданская война На этот раз груз предназначался властям Северного Афганистана Которые на тот момент противостояли талибам в воздухе казанский Ил-76 перехватил истребитель и приказал садиться на аэродром Кандагара. Что делать с пилотами, бы долго не могли решить. Человек, приговоренный к расстрелу, он обычно прислушивается к шагам ночью, днем, ждет, когда за ним придут и поведут на последнюю акцию. Вот такая же ситуация у нас была. Мы не знали, когда и чем это закончится. Ложишься спать, не знаешь, доживешь ли до утра. Просыпаешься, не знаешь, чем день закончится. Талибы, казалось, были готовы отпустить россиян за выкуп, но внезапно передумали. Экипаж находился в полном неведении, что вообще происходит. Потом у Владимира Шарпатова созрела идея побега. Ну а талибы стали нам предлагать, чтобы я на них поработал, я отказался. Научи наших летчиков летать, я тоже отказался. Вот, А видя их интерес, давай их убеж убеждать уже сообща. Я через переводчика, ну и в основном через переводчика, конечно. Что самолет-то на заре стоит, масло в шарнирах растопится, в двигателях масло загустеет, значит, двигатели выйдут из строя, пыль самолет заржавеет, ни вам, ни нам не пригодится. А что нужно делать? Нужно техническое обслуживание. Вот они, видно, самолет им нужен был. 34 миллиона долларов стоил все-таки в то время. На подготовку побега ушли многие месяцы. Охранники-надзиратели соблюдали осторожность. Часть экипажа везли на взлетное поле для проведения работ, часть оставляли в заложниках. 10 э, июля очень важный день, 96-й год. Истребители, смотрю, один стоит только расчехленный, но с подвесными баками. Ну, потом, э, когда уже в тюрьму вернулись, я расчет обычно произвел. Пока летчик прибежит, минут 10-15 пройдет. Пока он вырулит, значит, и раз с подвесными баками, он сверхзвуковую скорость не сможет развить. Я посчитал разницу скоростей. Получается, что он нас догоняет через 25 минут. А у него топливо на 40 минут. Значит, через 20 минут он должен вернуться, чтобы не катапультироваться. Вот. Значит, истребитель нам уже не опасен. Удачный для побега день выдался в пятницу, когда экипаж Шарпатова вновь оказался на борту своего самолета. Прозвучал зов Муэдзина, и большая часть надзирателей отправилась на молитву. В салоне самолета оставалось три маджахеда. В кабине три автоматчика. Выхожу из-под самолета, смотрю, начальник караулы, начальник тюрьмы. Э -э -э летчик этот... В сторону вышки пошли гуськом молиться их приперло. Ну вот, подождали пока. Я вокруг самолета, смотрю, так обежал. Смотрю, заглушки убраны, колодки убраны. Вроде все спокойно. Экипаж просчитал все до мелочей. На аэродроме есть зенитное орудие. Если его пустят в дело, самолет будет уничтожен. Но на их счастье зенитчик тоже отправился на вечернюю молитву. На побег оставалось всего пара минут. Меня докладывают: несутся вот эта машина, Урал. Я автобус вас чтобы нам полосу. Ну то, а мы уже на ходу тут двигатели запустили. Приборы, оборудование, закрылки, предкрылки выпустили. Все. Взлет и И я начинаю с этой рулежки взлетать. Выскакиваю на полосу, разворачиваюсь. Опасность какая была тут? Что колеса под, подспустили за год. Их никто не подкачивал. Могли смяться. Скорость уже больше 100 км в час была. шасси боковые нагрузки такие может не выдержать. Но всегда спасибо говорю нашим конструкторам и рабочим, что такой надежный самолет создали. Все выдержало, короче. И вот продолжаю разбег, и слева несутся вот эти две машины. Не как в кино там сзади, а слева. И в момент, когда пересекали траверс центральной рулежки, они у меня уже под крылом были. Ну, буквально на, на секунду, может, на полсекунды опередили. Охранники, находившиеся в самолете, не успели ничего сделать. По-видимому, просто растерялись. Опытный пилот устроил в салоне такую встряску. Не то, что стрелять, они не смогли даже оружие удержать в руках. то либо отчухались, ага, заскакивают, обязан показывать. Вот так круг сделаем, сядем. А второй выскакивает, показывает ему круг сделаем, сядем. Так лады, загнал патрон в патронник, собрался стрелять. А у меня два татарины были, от второй пилот от Обязов. Они как-то немножко, как мусульмане, выделялись среди нас. Они с ними больше считались, что ли. Вот. И Обязов говорит, я пошел туда. Вот. И как мы договаривались, летит рожок от автомата, я под себя. Автомат, я под приборную доску. А я иду с набором высоты. Вот. Потом резко штурвал от себя, создал невесомость, они на ногах не встали. потом резко штурвал на себя, они брякнулись, значит, и тут пятером они против троих давай бороться. Капитан корабля уверяет, все известные описания этого побега искажают очень важный момент. Полет не был ни с кем согласован, и иранские ПВО вполне могли его сбить на границе. Но он пошел на предельно низкой высоте, около 50 метров, чтобы остаться незамеченным радарами. А уже на территории Ирана вышел на связь с диспетчером и объяснил, что происходит. А тут же надо еще прилететь две границы. Вот каким образом? Вот журналисты пишут, что там были нам готовые коридоры. Вот первый, как Борис Вишневский написал это, так меня допекают до сих пор. Чего ты там побежал? Вам все готово там было, там самолет выкупили, ты просто его перегнал. Понимаете? Три автоматчик посадили, чтобы я успешно перегнал, да? Это массовые беспорядки, которые вспыхнули на Ближнем Востоке после того, как Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США. Многие эксперты по всему миру спорят, зачем президент США вообще это сделал? Ведь ситуация вокруг Палестино-Израильского конфликта обострится на долгие годы. Да, Трамп обещал перенести посольство еще во время предвыборной кампании. Но он много что обещал и далеко не все сделал. А тут пришлось открыто выступить против союзников по НАТО, которые не поддержали такое решение в ООН. Так зачем же президент США пошел на такие резкие, недипломатичные шаги на Ближнем Востоке? Ведь Трамп утверждает, что он мастер выгодных сделок. А тут, на первый взгляд, одни потери. Возможно, мировая политика закрутилась вокруг самолета. В начале 2017-го США поставили Израилю первую партию новейших истребителей F-35 Lightning с большой задержкой по завышенной от первоначальной цене, но все же поставили. Причем эта страна получила F-35 первый из всех партнеров США. Тогда израильские военные возлагали большие надежды на истребитель пятого поколения, говорили, что с его помощью смогут спокойно патрулировать территории своих недружественных соседей Сирии и Ирана. Ведь F-35 рекламируют как невидимку, он должен быть незаметным для радаров. Однако в середине октября произошел инцидент, который может уничтожить многомиллиардную программу F-35. Этот самолет ждут все партнеры США по НАТО. Они отказались от производства собственных истребителей в пользу американского проекта. Итак, в 12.31, 16 октября 2017 года, на лентах информагентств появилось сообщение, что израильская авиация разбомбила батарею ПВО в Сирии. При этом израильские власти подчеркивали, что атака стала ответом на обстрел израильских самолетов, которые вели разведку в воздушном пространстве Ливана. С отдельным заявлением выступил и премьер-министр беньямин Нетаньяху. Наша политика проста. Мы ответим каждому, кто попытается на нас напасть. Сегодня была предпринята попытка сбить наши самолеты. Это для нас неприемлемо. ВВС действовали точно. Быстро уничтожили то, что было нужно. Нетаньяху признал, что израильские самолеты были атакованы. Что именно произошло, Израиль не раскрывает. Но вслед за этими новостями пришла еще одна, шокирующая для американской оборонки. Оказывается, в тот же день был серьезно поврежден один из новеньких истребителей — F-35, участвовавший в задании. До недавнего времени они э, стреляли у нас на полигоне Телемба, система С-200. Это говорит о том, что все-таки те системы 60-х, 70-х годов, они там были. По официальной версии, F-35 получил повреждение от столкновения с птицей и будет выведен из эксплуатации на время ремонта. Однако известно, что США никогда не признавали потерь своих современных самолетов. Это слишком сильный удар по репутации. К тому же на вооружении сирийских ПВО стоят старые советские системы С-200, 60-х годов выпуска. По идее, они вообще не должны видеть F-35 на своих радарах. Но это в теории. По всей видимости, им удалось либо сбить, либо повредить израильский F-35. Поэтому говорить о том, что существуют якобы некие самолеты-невидимки, которые э, могут э, э, вот эти системы незаметными преодолевать, это полная фантастика, абсолютная фантастика. Современные истребители пятого поколения F-22 и F-35, все это самолеты американского производства и разработки, они действительно э, обладают сниженной заметностью э, в радиоакционном и частично в тепловом диапазоне. Они рассчитаны, их вот компонопольная конфигурация и покрытие, рассчитанное на снижение заметности обычно в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн Между тем, например, метро в метровом диапазоне длин волн в котором работают некоторые наши радиоакционные станции системы ПВО, они прекрасно видны. Возможно, такое экстренное объявление Иерусалима столицей Израиля со стороны США и есть результат закулисного торга. И сделано с одной лишь целью — спасти проект F-35, который уже вбухали сотни миллиардов долларов. Американских пилотов учат говорить об F-35 только в превосходной степени. А тут какой-то досадный инцидент в Сирии грозит сорвать сделку века. Этот истребитель должен заменить в странах НАТО самый массовый на сегодняшний день F-16. На ближайшие лет 30 это будет главный самолет Альянса. Мне нравится, как летает этот самолет и тот факт, что он перевел нас на новый уровень возможностей. Существует целая серия кодов, софт, так что кроме шуток это целый летающий компьютер. Для авиапроизводителей вообще главная репутация и реклама. Вот смотрите, в декабре компания Airbus удивила посетителей сайтов авиатрекеров, где можно отслеживать маршруты гражданских самолетов. А-380, самый большой лайнер авиакомпании, начертил в небе над Германией и Данией огромную новогоднюю ель с шарами. Полет длился более пяти часов. Это был ответ конкурентам из США. Чуть ранее «Боинг» провел аналогичную акцию. Их пилот нарисовал над Америкой огромный автопортрет самолета «Боинг-787-8 «Дримлайнер». Но на этом состязание не закончилось. пилот истребителя американских ВВС, взлетев над штатом Вашингтон, оставил после себя в небе неприличный след. Об инциденте доложили высшему командованию и вице-адмирал Майк Шумейкер был вынужден оправдываться перед общественностью. Выходку пилота назвали аморальной и отстранили от полетов. Ведь именно летчики зачастую представляют честь страны в мире. Это произошло на Рождество 2007 года. Событие, которое буквально потрясло специалистов в области авиации во всем мире. Русская антарктическая экспедиция на вертолетах высадилась на Южный полюс. И сделать это без высококлассных пилотов было бы невозможно. И у нас на тот период времени не было самолета, который бы мог взлетать на колеса, садиться на выжих. Это геркулес американский, который используется многими антарктическими Экспедициями других стран. Поэтому была запущена информация о том, что могут нам долететь туда на вертолет. Еще далеко было до событий на Украине, Олимпиады и конфликта в Сирии. Однако эксперты считают, что отсчет времени, когда началась антироссийская истерия на Западе, нужно вести с этого момента. В группе были также Артур Николаевич Черенгаров, Николай Платонович Патрушев. Владимир Григорьевич, Проничев и другие официальные лица, для того, чтобы показать, что после договора о совместной, совместном использовании Антарктиды наступает какой-то другой период. Но Россия здесь, конечно, не должна оставаться в стороне, потому что именно наши россияне открыли впервые Антарктиду. И сейчас нам бы не хотелось быть вне Игры. В чем же дело? Что особенного было в этом полете на Южный полюс? Все очень просто. Многие считают это невозможным и по сей день. А на тот момент американские партнеры были и вовсе уверены, что доступ России на Южный полюс закрыт из-за отсутствия подходящих самолетов на лыжном шасси. Расстояния были предельные для вертолета в одну сторону, и, конечно, если погода, то соответствующие проблемы. Но мужество и мастерство Николая Федоровича <с <с Гаврилова. Самый сложный перелет был, конечно, через пролив Грейка. Николай Гаврилов — это пилот, один из лучших вертолетчиков России. Живая легенда. Подготовка к полету заняла несколько месяцев. Сначала вертолеты доставили транспортным самолетом в Южную Америку. Морем отправили в Антарктиду топливо в несколько точек до заправки. Однако Николай Гаврилов говорит, что оно того стоило. Надо было видеть лица американских партнеров, когда на их поле в Южном полюсе запросили посадку наши Ми-8. 7 января 2007 года два наших вертолета Ми-8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 и больше не выходили на связь, они в недумении были. Не поверили, нам пришлось выполнить э, посадку, самим определив ветер, подобрав площадку вертикально, не испортив их полосу. Да, наши экспедиции имели возможность добираться до Антарктики морем. Там шли российские исследования. Например, полярники бурили сверхглубокую скважину, чтобы изучить спрятанное под толщей льда реликтовое озеро «Восточное». Но оперативного доступа по воздуху на случай аварии или спасательной операции не было. В случае необходимости Россия, не обладающая в данный момент самолетами, которые садятся на лыжах, в течение двух дней мы можем из Москвы долететь до Южного полюса. Patriot Hills, самый южный аэродром в мире, находится на географическом полюсе в Антарктиде. Территория не принадлежит ни одному государству и считается международным достоянием. Но это на бумаге. Де-факто хозяева здесь американцы. Здесь их база, обслуживающий персонал. Вот для того, чтобы выполнить полет туда, нам пришлось сделать межконтинентальный перелет с Южной Америки в Антарктиду на станцию Билинсгаузен. А взлетели мы с пуэнта Аренос, это в Чили, выполнили полет через пролив Дрейка, мыс Горн. Как вы знаете, самое страшное место на земном шаре – это мыс Горн. Это три холодных океана, взаимодействуют друг с другом, вызывают самые непредсказуемые ураганы, осадки, обледенения, шторма. И даже корабли, проходящие через пролив Дрейка, считали это очень опасной операцией. Пролив Дрейка – место, где в узкой соединяют соединяются воды Тихого и Атлантического океанов. Льды Антарктиды охлаждают этот и без того безумный водоворот. 9 и даже 12-ти бальные штормы – здесь вполне стандартная погода. Ясно и тихо не бывает никогда. В небе бушуют ураганы, а температура воды ниже нуля. Там предельное расстояние которые они могут достигнуть, значит, находясь в воздухе, и особенно обратное возвращение было критичным. Ну, скорость вертолета опускалась до 200 метров за счет встречного ветра. Проведзрейк всегда очень сложный в возможности их перелета. Его, хотя небольшое расстояние, тысячи километров, отличается тем, что все время сложно сложные условия полета. Во время контртеррористической операции в Чечне, в Аргунском ущелье, бандитами был сбит вертолет Ми-8. Это место было под контролем военников, и чтобы достать тела погибших членов экипажа, прислали профессионалов из отряда «Вымпел». Вячеслав Бочаров был одним из них. В течение нескольких часов группа выполнила свое задание, но небольшой отряд, обеспечивавший для всех связь, остался на вершине горы. Мы, «Альфа» и «Вымпел», двумя оперативно-боевыми группами помогали осуществить реальную составляющую этого задания. Так получилось, что в ходе выполнения спецоперации останки были обнаружены, но это заняло весь Световой день. Я со своими ребятами находился высоко в горах, обеспечивал связь. И, кроме того, взаимодействие между различными э, подразделениями. Оставаться на вершине горы на ночь было нельзя. Вокруг позиции террористов. По плану эвакуировать бойцов должен был вертолет. Но погода стала стремительно ухудшаться. Оставалась одна надежда, что опытный вертолетчик Николай Гаврилов все-таки сможет их вытащить, либо придется прорываться с боем. Говорит, ну, сейчас, говорит, чайку попью и плюс я говорю, Маэстро". Тут уже ничего не видно, он говорит, не беспокойся. И через некоторое время выходит на связь и говорит, ты меня видишь? Я говорю, ничего не вижу, руку протянул и не видно ее, туман. Он говорит, ну иди на звук. То, что сделал тогда Гаврилов, вряд ли рискнет повторить кто-нибудь еще. В кромешном тумане посадить вертолет на склон было действительно невозможно. Авария практически гарантирована. Но решение было найдено. На тыльной стороне хребта нашел единственную э, площадку, освещенную солнцем, кратковременно. Я выполнил там посадку, и снова туман накрыл весь вертолет. И вот этой э, освещенной площадке... Шла тропа в сторону его, местоположения. И это все в тумане. И вот я по этой тропе, как на машине, рулил на вертолете полтора километра вверх. Они из блиндажа выходят на звук вертолета, не видя его. Мы быстренько забираем всю группу и в тумане рулим вниз по тропе. И вот увидя более менее просвет в облаках. Выполнили скачок, прыжок, как хотите, и дальше вышли за облака и пошли уже по приборам на свой аэродром. Как он смог посадить в этих условиях вот вертолет, это остается загадкой для нас, а у него это норма, потому что он действительно ас, мастер. Нам ничего не оставалось, как быстренько осуществить посадку, и тут же он поднялся, отвалил и в ущелье. И через 10-15 минут мы были уже на базе, где совсем другая э, погода. Позже именно Николая Гаврилова назначили главным пилотом в самой рискованной вертолетной экспедиции России, перелете на Южный полюс. Туда наша группа из двух Ми-8 добралась на удивление благополучно. Невероятный перелет оценили американские полярники. Они были в шоке, увидев наши вертолеты там, куда на них долететь, казалось бы, невозможно. Они не ожидали, что мы полетим. Вот, удачно мы выполнили посадку, привезли 18 пассажиров высокого ранга. Они с ними встретились, позвонили э, их руководству, позвонили нашему руководству. В средствах массовой информации звонок Владимира с Южного полюса был продемонстрирован. А вот обратный путь едва не обернулся трагедией. Перелет с четырьмя дозаправками по Антарктиде шел сначала штатно. Но впереди оставался самый опасный участок. Тысяча километров — это предельное расстояние для нашего вертолета на полной заправке. Отступить на полпути или изменить маршрут нельзя. Нужно было пролететь над проливом Дрейка. Температура воды минус 4 градуса. Оказавшись в океане, человек погибает за пару минут. На обратном пути экспедиция попала в страшный шторм уже 7 часов в воздухе, нам рукой подать оставалось до южной оконечности Южной Америки 100 километров. Со скоростью 200 километров в час мы должны бы пролететь это за полчаса. Но так как 180 километров в час дует ветер в нос, навстречу наша скорость была 20 километров в час. Вот эти 100 километров со скоростью 20 километров в час мы пролетели бы еще 5 часов, а топливо осталось на 30 минут. Это была безвыходная ситуация. Ни назад, ни вправо, ни влево, ни вперед. Опускаться к воде в надежде спастись в море было бессмысленно. Никакой корабль в такой шторм не спасет. Смерть была бы быстрой. Гаврилов повел машину вверх. В принципе, думаю, со 100 метров, если двигатели выключатся, мы не успеем проанализировать, сколько не хватило, кому не хватило летать, больше или не летать. Мы решили, в общем-то, до выключения двигателей лететь, а на самовращение подвести итоги и сказать потомкам, чтобы больше так не делали, и друг друга попросить прощения. Мы стали набирать высоту. Расчет был очень простым. Даже если закончится топливо, вертолет еще несколько минут будет снижаться на авторотации своих винтов. Это решение позволяло, если не выжить, то хотя бы оттянуть гибель на мгновение. И тут произошло настоящее чудо. На высоте 3-4 километра стал ветер стихать, и выше 4 километров он стал попутным. И мы успешно долетели, выполнили посадку штатную, и, выйдя из вертолета, безусловно, не было слов. Были просто чувства, и я поцеловал вертолет в нижний блистер. Этот снимок, он попал потом Фотографы встречали нас, и попал, вот стал официальным. Смотрите далее в нашей программе. Почему американские пилоты не соглашаются на показательные учебные бои с русскими самолетами? Действительно ли так хорош F-22 Raptor? Я не вижу тех характеристик, которых бы наш самолет Су-35 уступал. Американские пилоты гордятся незаметностью своих стелсов. Но имеет ли она значение, когда работает российская система РЭП? Есть комплексы э, рыбовские, которые очень хорошо гасят и уменьшают возможности систем, которые нас облучают, вплоть до того, что э, они вообще перестают работать. Подробности уникального эксперимента. Российский и натовский пилот будут в равных условиях за штурвалом самолета, которым никогда ранее не управляли. Кто справится лучше? Впервые ранее неизвестные факты о нашей авиации. От людей, которые ее создавали. Легендарный летчик, мастер высшего пилотажа Виктор Пугачев. Это он придумал фигуры, которые до сих пор не могут повторить иностранные партнеры. Наше эксклюзивное интервью. Я впервые на самолете Су-27 выполнил первый режим, который назывался тогда вот, динамический выход на большой угол атаки. Откровение бывшего главкома ВВС России. Летчи, который создал пилотажную группу Русские Витязи и руководил авиацией в тяжелые для нее годы.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 Подробнейший анализ авиационной техники потенциальных противников России и в чем разница в боевой подготовке. Зачем они летают на наших Су-27х и чему российские ВКС научились в Сирии. Продолжение смотрите прямо сейчас. 25 сентября 2017 года во время учебно-тренировочного полета над штатом Невада разбился истребитель Су-27, принадлежавший эскадрилье агрессоры ВВС США. Советский истребитель американцы приобрели на Украине после распада СССР. Всего таких машин было две. И обе активно использовались для отработки пилотажных приемов, которые против них могли бы применить российские пилоты. К сожалению, нетрудно американцам было добыть, эти самолеты ну пусть смотрит и радуется что вот такие самолеты а сейчас мы их сильно удивляем в сирии наш самолет в сутки выполнял иногда около 10 вылетов им такое даже не снилось су-27 самый распространенный в наших войсках тяжелый истребитель на нем например показывает высший пилотаж группа русские видитеителей Бывший главком ВВС России Владимир Михайлов говорит, когда Су-27 появился в войсках, так понравился ему самому, что невозможно было упустить возможность и не сделать на этом самолете лучшую в мире пилотажную группу. Русские «Витязи» были первыми, кто стал выступать с пируэтами на серийных тяжелых боевых машинах. Это было 5 ноября. 6 ноября я приехал в Пущевку, паук Су-27. Только на нем можно было слетать в Чечню и вернуться назад в этот же, на этот же аэродром. Я на Су-27 очень много летал. С 4 по 31 мая 1989 -го года я подготовил русских «Витязей». И когда мы Ефимову показывали этих русских «Витязей», готовясь к генеральному секретарю Горбачеву, Технику авиационной на Кубинке. Он будет так удивлен, что мы за месяц подготовили румб на Су-27. И он так говорит: как вы так быстро? А Дмитрий говорит: да Михайлов, он говорит, такой партизан. Так что же такое делают русские пилоты на своих сушках, что американские летчики с риском для жизни пытаются и не могут повторить? Мы попытались разобраться в деталях. Легендарный летчик-испытатель Виктор Пугачев согласился рассказать об этом самолете подробно. Я в качестве ведущего летчика проводил испытания всего самолета Су 27 от самого начала и, по сути дела, до сдачи его на вооружение. Поэтому э, всей испытательной бригаде, нашему научному подразделению в качестве отдела устойчивости и управляемости, на э, самом отделению ЦАГИ, которое вела сопровождение не только испытания, а вообще значит, всех исследований, связанных с получением характеристик этого самолета. Элемент высшего пилотажа, который он показал на этой машине, теперь во всем мире называется «Кобра Пугачева». Самолет взмывает в небо, на миг замирает, начинает сваливаться в неконтролируемое падение. Фокус в том, что грань между штопором и управляемым полетом находится в руках летчика. Это очень опасный трюк. Выполнять его на боевой технике могут только настоящие асы. Все особенности поведения самолета на больших углах, они, в общем-то, были достаточно хорошо, уже известны. Но и в процессе таких вот испытаний были замечены такие... Такая способность самолета, когда он выходил на... Большой угол и возвращался успешно самостоятельно сам, поскольку моментная диаграмма его продольного момента такова, что на вот этих огромных больших углах атаки у него как раз вот есть момент на опускание носа. Вот эту физику явления, она была использована, смоделирована, запрограммирована в стенд. Виктор Георгиевич Пугачев говорит, что это была проверка на прочность прежде всего самого себя. К тому же предстоял международный авиасалон в Ле-Бурже и показать там новейшую машину на невероятных виражах хотели все. В 1989 году было принято решение впервые нас тоже пустить или направить на авиасалон в Лебурже. Наш генеральный Михаил Петрович Симонов поставил задачу тоже, значит, естественно, включить колокол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 И комплекса такового, и демонстрации насчет лучших характеристик самолета. А это, как утверждают американские летчики, лучший самолет в мире F-22 Raptor. Тоже тяжелый истребитель и самый первый в мире серийный самолет пятого поколения. Пилот-испытатель Раптора Мэй Пауль Лопес уверен, что машина производства Lockheed Martin самая маневренная обладает в небе, он может летать в два раза быстрее скорости звука, 60 тысяч футов в высоту, сверхманевренный, может перевозить 20 воздушных ракет Авраам-120, два сайт -Виндера. также пушка М-61 Гатлинг, может в течение 6 часов вести огонь. Когда ты нажимаешь на курок, ты по-настоящему чувствуешь оружие в действии, и это потрясающее ощущение. С обратной стороны два ракетных сопла, каждая исторгает по 35 тысяч фунтов осевого давления. Это значит, Практически вертикальный взлет. Для меня за 12-летнюю карьеру в ОБС это как будто секундный взлет. Скрывать тут нечего. Весь мир удивлялся красоте и эффективности раптора, пока не появился российский Су-35. Российские пилоты привезли его в Фарнборо в 2007 году и показали вот это. Такого на истребителях раньше не делал никто. Да, это кажется попросту невозможно. Тяжелый боевой самолет, если захочет, летает задом, зависает, резко переворачивается, действует во всех ракурсах, и это даже не пятое поколение. В КБ Сухого су 35 присвоили индекс 4. Американские пилоты не пытались повторить такие маневры на своих F-22. Теперь они убеждают, что Раптор зато менее заметный для радаров. Я тестировал F-22, который позади меня в 1991 году. Работал с инженерами в Мариэтте, штат Джорджия, и совершил первый полет в 1997. Модернизированный тактический истребитель был разработан как невидимка. Невидимый не буквально, это очень малозаметный самолет. Он был предназначен для захода на территории, защищенные радиолокационными установками, где не выживают остальные истребители, и там захватывать контроль над воздушным пространством. Но это на словах. На деле, пока все инциденты в воздухе показывают, что американские «Рапторы», например, в небе над Сирией, попросту стараются избегать любых сближений с нашими Су-35. Так было и в декабре, когда пилот ВВС США увидел в районе реки Ефрат эскадрилью наших штурмовиков Су-25. Он попытался показать характер и прогнать русских. Начал отстреливать тепловые ловушки и крутиться перед нашими пилотами. Но в какой-то момент очень удивился, что у него на хвосте висит Су-35, готовый выстрелить в любой момент. Встречаясь в воздухе, они попадают в нелепые ситуации. Попытаться выдавить наши Су-25 с условной как бы, территории, подконтрольной другому государству. ну это, во-первых, не солидно, тем более, что бесполезно бесполезно И никаких там целей достигнуть не было. Так, покрутились, повертелись. Это наши хорошо ребята, что они выдержанные, спокойные, уверенные в себе. Вот так. А это так, какие-то несерьезные ребята. Наш истребитель был неподалеку и, судя по всему, оставался незамеченным для американца до самой последней секунды. В интервью одному из телеканалов командующий американской группировкой в Сирии и Ираке генерал Джеффри Харриган признался, русские заставляют их нервничать в небе. Спасает только горячая линия между Москвой и Пентагоном. «Вы серьезно воспринимаете угрозу русских?» Мы там не для того, чтобы воевать с Россией или Сирией, а бороться с ИГИЛ. Вы используете линию экстренной связи с Россией. Если нам что-то не нравится, мы звоним, стараемся устранить конфликт. Вы когда-нибудь кричите в эту трубку? Иногда. Получается, что боевые самолеты стали самостоятельной фигурой в мировых шахматах, аргументом в споре, как нефть, доллары или золото. Высокие передовые технологии и самое необходимое оружие для ведения боевых действий — это тоже самолеты. Но что будет, если многочисленные перехваты закончатся реальным поединком в воздухе? Смотрите далее в нашей программе. Мы организовали тренировку на симуляторе российского Су-27. Кто кого — натовский пилот или наш — победит в виртуальном бою? Сенсационный эксперимент программы. Сейчас выравниваемся на полосе, и как только выравниваемся, двигатели полный форсаж, взлетная скорость 300 километров в час. Откровенное интервью пилота-инструктора из Франции, бывшего летчика-испытателя военной техники. Чем отличается подготовка пилотов в России и в странах НАТО? В Европе, в той же Франции, Германии, различия почти незаметны. Россия отличается гораздо сильнее. Я могу с уверенностью сказать, что Россия — это одна из стран, где летать тяжелее всего. Эксклюзивное интервью Александра Рудского. Маджахеды давали за его голову миллион долларов, но он сумел выжить в афганском Зиндане. Как ему это удалось? Очнулся, меня несли как барана, палка, руки связаны, ноги связаны, палка продета и понесли, принесли. К себе на базу, повесили на дыгу. Что разрабатывают в секретных КБ на будущее? Почему в западной прессе перспективный проект истребителя шестого поколения называют «черной чумой»? Пошли новые летательные аппараты, самолеты. Это просто мечта, можно сказать. Будущее здесь, я считаю, будущее, то, что мы переоружаемся, уже там более 50% новой техники, придем скоро, вообще будет только новая техника. Кто сегодня одерживает в небе победы? И как это все отразится на мировой политике в целом? За кем останется свободное небо? Кто круче в небе, американский F-22 Raptor или российский Су-35? Сенсационные подробности всего через две минуты. На этих кадрах молодой сенатор Джон Маккейн через пять с половиной лет вьетнамского плена возвращался на родину в США. Биографы говорят, с ним обращались жестоко, и в целом плен нанес глубокую психологическую травму Маккейну. 26 октября 1967 года пилот штурмовика и сын адмирала командующего флотом Джон Маккейн вылетел на очередное задание – бомбить Ханой и был сбит прямо над городом. Успел катапультироваться и приземлился в Центральный пруд. Многие эксперты считают, что именно с эпизодом плена Маккейна связана его ненависть к России. Говорили, будто сбить самолетку помогли советские военные советники. В плену Макейну пришлось не сладко. Сначала его держали в камере-одиночке, избивали и постоянно допрашивали. Зато по возвращению на родину он стал настоящим национальным героем. Однако ветераны вьетнамской войны не верят Джону. Когда он пытался поучаствовать в президентских выборах 2008 года, против него объявили кампанию разоблачения. Ветераны заподозрили Маккейна в предательстве. Они утверждали, что вьетнамцы оказывали медицинскую помощь только тем пленным, которые соглашались на сотрудничество. А Маккейн провел в Ханойском госпитале полтора месяца. Александра Рудского в Афганистане сбивали дважды. В первый раз относительно повезло. Его Су-25 подбили ракетой с земли, но в последнее мгновение он успел катапультироваться и видел, как разваливается на части его самолет. Я катапультирую самолет, как бы обгоняет, и я вижу, как вторая ракета входит в самолет, и от самолета остаются одни лоскуты. А боевая часть вот кроме заряды еще стержневые осколочные часть она похожа на карандаши так вот кабина самолета как ежик была утыкана вот этими осколками вот с паровым а стингер это гораздо проще растет Самое главное для него было не попасть в плен к талибам. До этого фатального выстрела он начал маневр уклонения и успел оказаться за перевалом. С этой точки добраться до своих было легче. Рудской получил несколько ранений, а впереди еще и жестокая посадка на парашюте. Шмякнулся, конечно, хорошо. Компрессионный перелом позвоночника, первый, второй позвонок. Я штать не могу. Прострелина рука пока я приземлялся на парашюте, еще и пулю словил. Видно снайперскую. Ну и все. Значит, от базы джура лошадках Маджахеды с попыткой захватить меня. Вот. А с этой стороны афганцы на БТРе. вот Попытались меня втащить через нижний люк. То есть на танке, на БТРе есть нижний люк. Но так как у меня переломан позвоночник, боль сумасшедшая, и они не, не смогли втащить через нижний люк. И тут подлетел наш вертолет, вот, и меня забрали на вертолете и сразу же в госпиталь, вот, 40-й армия. И тут буквально через час на операционный стол. Врачи говорили, что он не сможет ходить, не то, что снова встать в строй. На удивление всем, Рудской очень быстро пошел на поправку. Когда человек один раз попробует посидеть за штурмалом, он рекомендует. Вот. Вы настолько влюбитесь в это дело, что ну, представьте себе свобода в полном смысле слова. Перед тобой вот воздушный океан, ты видишь землю как ты видишь эту всю красоту, и как это можно забыть и потерять. Под конец афганской войны Александр Рудской снова вернулся в строй. За его голову талибы назначили цену – миллион долларов. За ним шла настоящая охота. К ней подключились пакистанские спецслужбы, ведь многие боевые задания проходили на сопредельной территории. Наши бомбардировщики заходили на территорию Пакистана ночью и там уничтожали склады талибов. Один из полетов стал роковым. Рудского снова сбили. Он попытался уйти от преследования, приземлился на парашюте подальше от маджахедов и стал уходить. Меня зажали истребители пакистанских ВВС, и сбили, соответственно. Вот я попробовал ракету. Что такое ракета? Пароу? Вот. Ну, не стыдно. Сбил меня тогда командующий ВВС и ПВО Пакистана, генерал. Вот, поэтому тут как бы... И когда я был вице-президентом с официальным визитом в Пакистане, мы с ним даже выпили бутылку. Вот, посидели. Но ну, летчики есть летчики. Не имеет значения, летчик какой страны. Когда до своих оставалось всего пару километров, преследователи настигли сбитого пилота в ущелье. Очнулся я, как... меня несли как барана, вот, палка. Руки связаны, ноги связаны, палка продета понесли, принесли к себе на базу, повесили на дыбу. Ну, что такое дыба, Это руки за спину, через перекладину и веревку привязывают к ногам. Двое суток я так провисел. Ну, а дальше, соответственно, допросы. Я прикинулся дураком, идиотом туда-сюда, капитан. Вот, случайно заблудился туда-сюда. В общем, дурака повалял неделю, поэтому я быстренько... Упаковали метр пятьдесят, метр пятьдесят три глубина, сверху решетка. Кайфули. Мы периодически оттуда вытаскивали. Шесть месяцев плена в самом настоящем зиндане, в каменном мешке под землей, где нельзя даже прилечь в полный рост. Рудской ждал своей участи. Расстреляют или оставят в живых? Позже, когда он стал известным политиком и прилетел с визитом в Пакистан, разыскал и своих охранников. Зла он не держал, а привез с собой в благодарность по 50 тысяч долларов тем двоим, которые вели себя как порядочные люди. По времени где-то 6 месяцев, ну, полгода. Вот. А потом, значит, видя, что с меня ничего не получится, допросы стали вести представители Центрального разведуправления Соединенных Штатов. Тоже, что, ну, видно, что это не пакистанские офицеры. Требовалось нанести на карту порядок вывода войск из Афганистана. Они уже вычислили, что я замкомандующего, и хватит валять дурака там, в таком духе. В обмен на паспорт гражданина Канады и 2 миллиона долларов. Вот, наносив все это на карту. Получаешь паспорт, 2 миллиона, и мы тебя перебрасываем в Канаду, а потом и твою семью перевезем. Но это бесполезно, со мной эту тему говорить. Рудской не согласился на сделку, и американцы договорились об обмене. На территории советского посольства в Пакистане сбитого летчика обменяли на агента ЦРУ, задержанного в Москве. Или на такого же полковника, как и я, полковника Центрального разведуправления, которую наши спецслужбы отловили в Москве, который вел разведывательную деятельность, привезли туда, в Пешавар. Вот, и, соответственно, состоялся обмен. У меня сохранились фотографии, когда нас объ... обменивали. программе. Эксклюзивное интервью с человеком, который первый поднял в небо новейший российский истребитель пятого поколения. Чем этот самолет отличается от иностранных аналогов? Нет оснований считать, что в чем-то он будет уступать. То есть есть и основания считать в том, что он наших вероятных Друзей всегда будет, ну, будет превосходить в ближайшем обозримом будущем. Что разрабатывают в секретных КБ на будущее? Почему в западной прессе перспективные проекты истребителя шестого поколения называют черной чумой? Пошли новые летательные аппараты, самолеты. Это просто мечта. Можно сказать. Будущее здесь, я считаю, будущее вот то, что мы перевооружаемся, уже там более 50% новой техники. Придем скоро вообще будет только новая техника. Наш уникальный эксперимент: как поведут себя в воздушном бою, оказавшись в равных условиях, российский и натовский пилот. Правда ли, что западных военных пилотов теперь не учат вести воздушный бой? Самолеты вот. Самые современные пятого поколения. То есть они должны пустить ракету, как пустил и забыл. Зачем американские летчики охотятся за призраками? Действительно ли им удалось снять в небе над Атлантикой НЛО? Или это была человеческая техника, разработкой которых Пентагон пока может только мечтать? Не пропустите. Всего через минуту. Недавно стало известно, что Пентагон выделил деньги, чтобы завербовать в Европе пилотов-инструкторов, которые помогут американским летчикам освоить высший пилотаж. Очевидно, приоритет будет отдаваться русским асам и выходцам из стран бывшего СССР. Они интересуются, естественно, нашей техникой, потому что они готовятся явно к сражениям, так сказать, и в воздухе. И мы для них уже не явный соперник, противник, что было заявлено. Кто враги Америки? Это Корея, Иран и мы, Россия. Программа самостоятельной подготовки на Су-27 после гибели одного из самолетов вместе с пилотом Эриком Шульцем похоже считается проваленной. Я так и знал, что он или упадет, или научится. Там выхода нет. Ну не так делаем. А мне кто учит? Мне тоже так сказали, 72 градуса, Смотри, Я вот это вот держал это 72 градуса, а что бы то ни стало, пока уже автоматически я уже не привык к этому. А в начале ты еще не знаешь, что он будет делать самолет. Все должен привыкнуть ко всем этим движениям. Мышечную память надо наработать. Магомед Толбоев был знаком с погибшим на Су-27 американским пилотом. Тот в свое время просил совета, как правильно делать эту самую Кобру Пугачева. Это были 90-е годы. Времена большой дружбы России и США. Он спрашивал, как вы делаете колокол, например. Мы делаем колокол. Скорость 650-600 км в час. От этого зависит и обороты. Могу максимально дать, могу на малом газе даже сделать выход. Главное, чтобы верхняя точка высота была 1100 метров, которая обеспечивает тебе запасы. Можно 900, но это крутой пилотаж. Крутой, вам нельзя терять ни доли секунды. А 1100 это спокойно. Встать 72 градуса вертикально. Нельзя 73, это предел. 73, у тебя может не хватит рули управления на того, чтобы самолет нос опустил. Он может лечь на спину за счет инвестиционных масс. То, что показывают мастера высшего пилотажа на авиасалонах, вовсе не развлекательная программа. Каждое из этих сложнейших движений может пригодиться в реальном бою. В от сектора, который ты обнаружил, дальность определил, через 5 секунд, через 3 секунды, через 9 секунд делаешь резкое колок. Ракеты же идет на тепло, тепло пропадает, и ракета уходит туда попала. И любая другая ракета, если ты маневр, любая другая ракета не может делать такой маневр, потому что ракеты нет крыльев, как у меня. У них маленькие крылья, которые могут только э, корректировать движение, траектории. Но никак. Ну, маленькие ракеты могут за самолетом идти в ближний бой. Да, перегрузки 9 даже могут, они удержаться за самолетом. Но у них топлива не хватит, они быстро кончаются, э, топлива... Ракеты и ракетопады. Посмотрите, вот группа выполняет построение в фигуру Ромб. Красиво, эффектно, но на самом деле боевая необходимость. Эскадрили-истребителей, выстроившись в такую фигуру, может пролететь тысячи километров незамеченной вражескими радарами. На них группа самолетов будет отображаться как один объект. Его легко можно принять, например, за транспортник или гражданский лайнер. А вот эти фигуры – зависание, резкий разворот, контролируемое падение или резкая остановка – не только эффектный трюк, но и способ увернуться от вражеской ракеты или поменяться местами с нападающим в воздушном бою. Ракета, скажем, она имеет, ну, определенный угол обзора, там, ну, 60 градусов, предположим, там, аллокатор, да? И для того, чтобы она успешно захватила, все-таки нужно, ну, хотя бы под 60 градусов район цели развернуться. Если разворачиваться с помощью, значит, аэродинамики, то в Большом Перегрузке большое время. При сверхманевре Богдан разворачивался, простите, на месте... И значит, выполнял пуск. То же самое значит, в оборонительной ситуации. Вот э, э, Самолет, по которому выпущена ракету, мог выполнять такой же маневр ставя на, скажем, на малый газ для тепловой ракеты, там применяя какие-то ловушки, может быть, значит, это сорвет уже пущенную ракету. Современные истребители Су-35 и новейший Су-57 пятого поколения называют сверхманевренными. Их двигатели с отклоняемым вектором тяги позволяют в буквальном смысле издеваться над законами физики. Самолеты с отклоняемым вектором тяги, они, по сути дела, не имеют уже ограничений по атаке, и, и выходит за э, условия общей аэродинамики. Вот если э, при выполнении Кобры, этого самого первого элемента, Самолет выходит на угол там 110-120 градусов, и он не может туда пойти, потому что у него момент естественный, как у птицы, вернуться обратно, и он возвращается обратно. То при наличии вектора отклоняемого сопел вектор тяги, значит, мы с помощью, поскольку скорость мала и аэродинамика в этот момент мала, мы можем, значит, самолет развернуть дальше и угол атаки тогда осуществляется 360 градусов. Сегодня место главного пилота испытателя самолетов Сухого занимает Сергей Богдан. Именно он первым поднимал воздух Су-57. Этот самолет пятого поколения с 2018 года начинает поступать на вооружение в армию. Американский самолет FA-18 Super Hornet идет над Атлантикой к своей авиабазе. В какой-то момент пилот замечает на радаре вот этот странный объект. Он не похож на какой-либо из известных самолетов и движется по странной траектории. Может, например, перевернуться. Но что это было на самом деле? Эксперты говорят, что странные летательные аппараты, которые попались американским пилотом над Атлантикой, могут быть прототипами перспективных самолетов шестого поколения. Такие разработки ведут, например, Китай и Россия. Естественно, никто открыто не расскажет о характеристиках, но предполагается, что это будут сверхманевренные аппараты. А двигаться с такими перегрузками им позволяет тот факт, что на борту не будет летчика. Управлять самолетами будущего будет искусственный интеллект. Мы поговорили с главным летчиком-испытателем самолетов Сухого Сергеем Богданом. Ему первым доверили поднимать в небо все отечественные новинки. Су-35, который теперь уже стоит на вооружении, и новейший Су-57. И Су-35, Су-30, э, Т-50. Эти самолеты отвечают основному требованию э, высокоманевренного самолета, когда пилотировать можно, не глядя в кабину. То есть.. Э, Такое требование заложено к высокоманевренным самолетам. Это позволяет непрерывно вести наблюдение за целью, не отвлекаясь на пилотирование, на снятие показаний приборов там высота, скорость, перегрузка, угол атаки и так далее. И, соответственно, постоянно идет контроль за целью и как только ты упустил контроль, отвлекся в кабину, ты потом цель можешь на фоне яркого неба уже больше не видеть. Соответственно, цель при этом маневрирует, заходит в хвост и производит путь. Су-35 внешне очень похож на старый добрый Су-27. Но это только снаружи. По сути, в него установили почти все то же самое, что будет стоять на самолете пятого поколения. Главная изюминка — двигатель с изменяемым вектором тяги. Сопла можно повернуть в любую сторону. Это позволяет маневрировать во всех диапазонах. При этом летчик может потерять скорость там, хоть до нуля, там, 100 км в час. Все равно самолет управляется, он может доворачиваться. И тем самым самолет постоянно контролируется, доворачивает на цель. И вот в этом и заключается то самое преимущество э, по сравнению с другими самолетами. Самолеты, не обладающие вектором тяги, допустим, вынуждены с определенной скоростью, достаточно большой по, по современным меркам, э прекратить э значит, погоню за целью, вывести там из какого-то восходящего маневра, уходить куда-то, э то есть выходить из атаки. Не пропустите уникальный эксперимент программы. В учебном бою сойдутся французский летчик-испытатель и российский пилот. Чем отличаются пилотажные школы в России и на Западе? Россия — это одна из стран, где летать тяжелее всего. Как известно, американские пилоты наотрез отказываются участвовать в учебных воздушных боях с российскими коллегами. Но история знает исключения. Впервые уникальное свидетельство участника единственного учебного сражения современных F-16 и отечественного Су-27 — как это было на самом деле. В задней кабине на всем со мной сидел командир базы, генерал Маклаун. Был ли шанс у коллег из США победить в этом бою? Вышли в свое время самолеты F-16, F-15, которые ну, произвели колоссальный значит, фурор во всем авиационном мире. Но... Противодействия были созданы с самолетами ИГ-29, Су-27, которые, в общем-то, значительно их превосходят. Не пропустите финал уникального эксперимента нашей программы всего через несколько минут. Это Владимир Попов, заслуженный летчик России. За годы службы он освоил десятки самолетов, включая военные Су-17, Су-24 и практически все отечественные гражданские. К нашему эксперименту отнесся с любопытством. Полет на симуляторе Су-27 для него будет впервые. Это эвакуация летчиков в аварийных ситуациях, боевого выживания, после катапультирования, после прыжков с парашютами. Подготовка космонавтов тоже. Если аварийная ситуация случается, посадка Патрик Эльбер из Франции. Сейчас пилот-инструктор гражданской авиации обучает летчиков водить пассажирские лайнеры. Но за плечами огромный опыт на военной службе. Он был летчиком-испытателем на родине. И отлично владеет многими типами самолетов. General, pilot... Обычно pilot пилотов натренировывают на чрезвычайные ситуации. Я бы сказал, что в таких случаях все зависит исключительно от уровня профессионализма пилотов и также зависит от того, профессионал ли пилот, частный пилот, и вот этот уровень тренировок, профессионализм помогает справиться со страхом. Вероятность того, что он справится, напрямую зависит от степени тренированности. Патрик с большим интересом откликнулся на наше предложение проверить свои силы на симуляторе Су-27. Для него это будет первый опыт управления русским истребителем, пусть и виртуальным. Я работал в разных странах мира, включая Россию, хотя сам я из Франции. Но я бы сказал, что более-менее все страны похожи в смысле авиационного образования. Есть два типа карьеры — военные пилоты, перешедшие в гражданскую авиацию, и пилоты, всю жизнь Работавшие на гражданскую авиацию. более менее во всех странах, где есть армии, все одинаково. Полетное задание было не слишком сложным. В симулятор заложена программа стандартного учебного вылета. Нужно освоить органы управления, поднять самолет в воздух, сориентироваться на местности и атаковать цель по определенным координатам. Парулевки направы, сейчас обороты где-то 75 э, до 35%. Ну, налево тоже может, налево стоян. Get. Get the... обоим пилотам понадобились подсказки диспетчера. Это неудивительно. На Су-27 специфические системы запуска и управления. Обычно перед вылетом пилоты проходят инструктаж. Тут мы обошлись без этого. Сейчас на полоте. И как только выровняется, двигатели полный форсаж. свертная скорость 30 километров в час. Педали резко не, дел... не двигаем. 300 километров в час, ручку на тебя. Отлично. Убираем сахи, убираем закрылки. Ну что же, кажется, оба пилота одинаково хорошо справляются с заданием. А летчик из Франции даже освоился с комфортом в кресле истребителя. Почку влево. Итак, захват целей. Атака. После виртуального полета у обоих летчиков нашлись общие темы для разговоров. Пилотирование на симуляторе было очень интересным, но теперь я хочу испробовать настоящий Су-27. Вы мне сможете с этим помочь? Это моя мечта полетать на настоящем. А, вообще реальность какая достаточно вот. Визуализация отличная, и я бы сказал, что ответная реакция очень последовательная, uh -huh. чуть более последовательная, uh -huh. чем в реальной авиации. Общий Пусть уровень патрица очень патрица. высокий. Мы спросили Патрика, что он думает о различиях в подготовке пилотов в Европе, США и России. Оказывается, она действительно есть. Несмотря на то, что в гражданской авиации все пилоты обучаются по единым стандартам, а каждый шаг их регламентирован инструкциями, коллеги из России бывают более эмоциональны. В Европе, в той же Франции и Германии различия почти незаметны. Россия отличается гораздо сильнее. Ведь это единственная страна, где внутренние перелеты могут быть более чем 10 часов. Да и погода отличается. Поэтому можно сказать, что существуют различия, которые отнюдь не помогают пилотам в плане безопасности полетов. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что Россия — это одна из стран, где летать тяжелее всего. Патрик признается, был рад полетать на симуляторе российского истребителя. Сразу вспоминается молодость, когда сам был пилотом-испытателем. Каждый полет мог стать последним, но от этого интерес к небу только возрастал. Когда ты молодой, тебе будет интереснее военной авиации, потому что джеты просто шикарны. И ты чувствуешь, что летаешь не просто ради полета, а ради эффективности, результатов. Когда взрослее, ты обычно начинаешь предпочитать комфорт и спокойствие, нормальный режим работы, чтобы возвращаться по вечерам домой. И с этой стороны в гражданской авиации работать лучше. Так что же такое современный воздушный бой и в чем реальные отличия в подготовке пилотов в странах НАТО и в России? И там, и там работают профессионалы своего дела. И было бы большим заблуждением полагать обратное. Заслуженный военный летчик СССР, бывший командующий авиации ПВО России Владимир Андреев, говорит, что изначально скорости, на которых работают современные истребители, не были предназначены для воздушного боя в буквальном понимании этих слов, как во Вторую мировую воевать уже не получится. Когда встречный истребители атаки выполняют, то вот и 5 тысяч километров в час. Вот мы когда тренировали, летчиков учили, цель летит 2,5 тысячи, и ты летишь 2,5. Вот скорость сближения при атаке 5 тысяч километров в час. Если во Вторую мировую войну там было 50 километров в час, то здесь 5 тысяч, да. Значит, на истребителях реактивных было, допустим, там 200-300 400 километров сейчас, здесь 5000 можно атаковать. Командование ВВС США в какой-то момент приняло решение, что американским пилотам нет нужды учиться воевать в воздухе с равным противником. И действительно во всех последних конфликтах, которые развязывали США, они действовали, не встречая сопротивления. Вы знаете, первая наша встреча с американскими летчиками на базе Лэнгли. Она уже тогда показала, что боевая подготовка, которая велась у них на самолетах F-15, F-16 и на наших самолетах Су-27, МиГ-29, я имею в виду истребительная авиация, уже тогда отличалась. То есть они пошли по пути дальнего воздушного боя и этим ограничились. То есть в ближний бой они не предполагали на этих самолетах вступать. Это мы потом сделали выводы, когда первые воздушные бои, которые мы с ними провели, Летчик высшего класса Александр Харчевский, бывший командир пилотажной группы Соколы России, в 90-х годах участвовал в уникальном эксперименте. С тех пор на такое американцы не соглашались. Во время дружественного визита в Америку наши пилоты уговорили американских коллег провести учебный воздушный бой. Проводить его на глазах тысяч зрителей над аэродромом командование ВВС США на отрез отказалось. Но на аэродром они сразу нам отказали. Только над морем. Ну, над морем так, над морем. В задней кабине на Су-27 со мной сидел командир базы, генерал Маклаун. А у летчика... Американского в задней кабине сидел помощник военно аташе, тоже летчик, который. Это, в общем-то, для объективности и третий самолет, который снимал нас сверху, то есть запечатлеть, получить полную картину. В результате проведенных этих этого полета, где мы провели два воздушных боя, и оба воздушных боя летчик проиграл американский подчиненный генерала Маклауда. Русские сушки при каждой учебной атаке умудрялись извернуться и занять положение в хвосте у атакующих F-16. Но о результатах этого поединка знают только непосредственные свидетели событий. В частности, Александр Харчевский. Американская сторона отказалась открыть их в прессе. Первое, кто нас встретил, это пресса, которая задала вопрос. Как прошел бой и кто выиграл? И тут я впервые встретился вот с этим высокомерием, цинизмом, наглостью. Когда я услышал от генерала Маклауда, говорит, примерно на равных. Это первое, что меня очень удивило. Ну, мы в качестве гостей. От удивления, конечно, были поражены таким отношением. Но мы не остановились на этом. Следующий полет выполнял Георгий Карабасов. Он... Также победил в двух этих боях, наступательном и оборонительном, в, том, в зависимости от ситуации, вот, которая специально складывалась. Совершенствование самолетов продолжается. На разработки уходят миллиарды долларов. Боевые машины становятся все более уникальными, сложными и отчасти даже независимыми от пилота. Уже скоро искусственный интеллект сможет самостоятельно принимать решения, и поединок в воздухе, мастерство пилота, дуэль один на один – все это уйдет в прошлое. Но если сейчас офицер, неважно погоны какой страны он носит, может понять, какие последствия будут, если начнется реальная война в небе, то смогут ли супермашины сделать правильный выбор?